Кисы и коты, у меня к вам один вопрос. Вам нравится смотреть видео о проблемах школьной жизни, о шалостях и различных интересностях? М? Думаю, да, и это очень круто, потому что я открыла свой новый канал, и он специально для вас. Называется он Мультиксю, так что переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь на него. Там будет много различных прикольных историй, анимированных, которые вам наверняка понравятся. Так что жду вас там. Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодняшнее видео называется «Как правильно прогуливать школу с канала Закатун». Да! Как правильно прогуливать школу и зачем? Сейчас мы все узнаем. Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Все те, кто поставит лайки за 3 секунды, вам будет вести. Видите, вот мои глаза посмотрите, я говорю правду. Итак, 3, 2, 1, 0... Все те, кто поставил лайки, удачи, отправляются к вам. Ну а мы начинаем прогуливать школу онлайн без регистрации со мной. Со мной не страшно. Поехали. Училки уже 15 минут нету так-то. Ну да. А она припудривает носик в туалете, но мне нравится вот это окрашивание. Может быть, училки нет за нее? Она ее боится. Понимаешь, что это значит? Разумеется то что можно танцевать Почему? учитель заставляет меня ждать я пришел сюда учиться новых знаний получать время и стекло, мы шанса дали гол домой дайте угадаю она стоит за мной <свят> так оно всегда и бывает я вам серьезно говорю когда думаешь что учителя нет начинаешь винтифлюшить он тут как тут -e Привет! Все же хотя бы раз в жизни прогуливали школу, да? Это нормально, потому что для прогула есть целый вагон веских причин. <contam exactufferies> Например, хорошая погода. Сидишь раз. такой в душной классе, за окном май, тепло, и природа так и шепчет. Псс. Прогуляй! Тан, сваливай уже! Совсем! Нафиг тебе вообще образование! Лучше текстуром займись. Образование. Кстати, тема ТикТока имеет место быть. Забудьте. Или вот когда не подготовился какой-нибудь контрольный, то часто встаешь перед выбором прогулять или нет. Я вам знать что скажу, надо списать. Дружище, ну ты сам посуди, прогул же лучше, чем двойка. Так что не тупи. Слушай, ну он вообще-то дело говорит. Тем более дома тебя ждут аниметяночки на корабле. Что? А бывает, что прогул это вообще чисто импровизация. Три. Ну вот, например, как Третья в мои школьные причина. годы это происходило. Начался урок, все сидят в классе, ждут, когда придет училка, а ее все нет. И нет, и нет. И... Обычно в это время начинается самое интересное: танцы, шманцы, перекидывания, догонялки, поцелучки. И нет. И вдруг кто-нибудь берет на себя ответственность. Какую? За веселье? СВАЛИВАЕМ! <рик> Тут важно, что свалить должны все, все, чтобы не подставлять остальных. Самое сложное в таком массовом прогуле это уговорить на побег всех этих послушных ботанов в классе. Ну, может она еще придет, а? Может. Но, как правило, трудно было прогулять школу, оставшись при этом безнаказанным. Я вам говорю, если вы думаете, что учитель не придет, это неправда. Он всегда приходит. Учитель это тот самый человек, который всегда придет к тебе. Именно в тот момент, когда ты решил сбежать. Ведь на следующем уроке училка увидит букву Н напротив твоей фамилии и обязательно спросит. По-любому. Кто это сделал? Кто это сделал? Поэтому, пожалуй, самым верным и безопасным способом прогулять школу до сих пор остается симуляция болезни. О, четвертый вариант. Я что-то себя плохо чувствую. Со мной, кстати, такое прокатывало редко, по причине того, что моя мама всегда руководствовалась принципом: доверяй, но контролируй. Нет, меня проканывало. Я умею все продумывать на 360 шагов вперед, назад и вправо, влево. Потому что мои родители хитрые. И мне нужно было стать еще хитрее. Чтобы не идти в школу. Мам. Принеси мне не попить, пожалуйста. Принесу, сынок. Только дождусь, пока ты температуру О, померишь. Ну и, конечно, бывает, что ты прогуливаешь школу, потому что просто влюбляешься, и тебе хочется проводить с ней все свободное Пятый. время. Именно... Подожди, а в кого ты влюбляешься? В одноклассника, наверное, или в кого-то из твоей школы? Тогда смысл не идти туда, раз там любовь твоя, всей твоей жизни, и сердечная тоска. Так, стоп, кого влюбляешься -то? Такой случай был у меня в девятом классе. Ее звали а -а -а. Сонька. Сонька! Вторая Сонька. Я намаливал эту приставку целый год, чтобы ее получить. Я mm. хорошо учился, много чего делал по дому. И даже всегда соглашался с мамой, когда она покупала мне одежду. Но хорошая же шапка, да? <связать> да, просто улет. Наконец, на день рождения, мне ее подарили. <связать> и после этого, как любой нормальный пацан, поиграл в нее до посинения. Что не очень-то нравилось маме. Ты что, опять в приставку играл весь день? Да из чего ты взяла? Вы... Реально так оно и есть. Если у тебя появляется что-то новое, приставка, ком там, неважно, ты начинаешь рубиться в это, даже если это телефон догадались, все это привело к тому, что моя мама стала категорически против таких серьезных отношений с приставкой. Mm -hmm. Она считала, что 2 часа в неделю для меня будет вполне oh, достаточно, нет. чтобы наиграться. Ну, это слишком мало. 2 часа для какой-нибудь GTA personally? Вообще. Это ничто. Я еще хотел присуток позбивать. Это как слезнуть немного крема с пирожного, только возбуждаясь, твой аппетит. В результате мы с Сонькой не могли нормально встречаться. Ведь в первой половине дня я был в школе, а когда приходил домой, то примерно в это же время со смены в детском саду возвращалась моя мама. Стоп, а еще уроки надо сделать. Итого день получается очень короткий. Большую часть ты тратишь на школу, потом найти дурацкие уроки... А с девушкой своей мечты ты побыть не можешь по имени Сонька. Я просто не мог включить Соньку, потому что... Учил дебил! Я говорила. А в школе я, я сидел на уроках, как в полусне, и вообще не понимал, как можно думать о какой-то там литературе, если у меня еще и хитнен, Не, не трогай Пушкина! И я начал прогуливать. Я решил симулировать болезнь, но более хитро, чем это делал раньше. Я где-то однажды прочитал, что чернослив здорово прочищает кишечник. О -о. И съел перед сном почти килограмм этих... Черных, Надеюсь, на уроке его не прорвешь... На утро меня просто разрывало. Отлично. От счастье, потому что таким звуком мама просто не могла не поверить. И я остался дома. Правда, играть тогда было немного неудобно. <смех> Не, ну хитро. Наш план прост, поэтому красив. Но здоровье-то, здоровье-то, береги. <смех> Еще я как-то с утра выпил литр энергетика. Мне говорили, что от этого поднимается давление, и оно действительно поднялось. Но каждый день такое проделывать, как вы понимаете, не, не, не очень-то и хотелось. Кроме того, мама вполне могла повести меня к врачу, а, -а, -а. а его уже фиг обманешь. Так -так -так -так. И тут мой одноклассник Лёха по прозвищу Ржавый Говори. предложил одну идею. Ржавый. Мы любили порубиться в Mortal Kombat, поэтому мне тоже очень хотелось играть в мою сонку. Короче, он как-то говорит... Слушай, есть тема. Я видел, что у нашего трудовика в коморке угу. есть диван и телевизор. Опа! Ну и чё? Ну как чё? Ты, ты трудовика понимаешь? нашего не знаешь? За бутылку понимаешь. он в этой коморке хоть склад с оружием разместит. А? Ну про склад ты чё-то загнул. Офигенно. Максимум пару автоматов. И мы предложили Паул так звали нашего трудовика, сделку, от которой он не мог отказаться. Мы покупаем ему бутылку его любимого напитка, а он Водка, за товарищ. это должен зайти в начале урока в наш класс и сказать что-то типа э -э, «Мне надо там это с электропроводкой помочь, дайте мне двоих сообразительных пацанов». Ну и конечно же он выбирал нас, после чего мы с Лехой шли к нему в коморку и на один или два урока зарубались в приставку, а сам занимался своей проводкой. Все, в сонце как играть. Поздравляю. Зашибись, поиграли. Прогулы, конечно, нам за это не ставили, но что мне не нравилось во всем этом, так это то, что... А, не прогуляешь весь день. Тайны. Поводов, по которым трудовик мог нас забрать, было не так много. И в этой коморке просто ужасно воняло. А, не знаю, что там у трудовика хранилось, но долго находиться в этом помещении было невозможно. А еще то, что приходилось тратиться на покупку пивасика. Ладно, пивасик, как его еще купить? Это целая же схема, целая схема. Пацаны, для того, чтобы играть в Соньку, такое замутили вообще. Блин, уважаемые родители, пожалуйста, разрешайте своим детям играть в компьютер. Конечно, будут мутить вот это вот такое с какими-то трудовиками. Не надо. Пусть дома сидят, играют по присмотрам. Ну и труда. Покажите сам это видео своим родителям. Будучи порой, так сказать, не совсем в адекватном состоянии, он мог просто забыть прийти за нами. И вообще что-нибудь перепутать. Мне бы двух крепких парней. А э ничего, что это первый класс. Через какое-то время у всех учителей появился вполне логичный вопрос. Mm -hmm. Что такого глобального затеял наш трудовик, что ему постоянно нужна помощь двух учеников? Ответ на этот вопрос лежал... Да, он просто лежал. <свечес> а почему без стука? Сволочи! Ну, в общем, схема проработала всего пару недель. За это время моя страсть к Соньке подостыла. Нам с Лехой удалось выйти сухими из воды, и ни одного прогула в журнале не появилось. Да и Полсаныч выкрутился, наплел директору школу какую-то фигню о том, что кому-то надо было его страховать, пока он делал проводку. Конечно, все эти прогулы не могли не сказаться на моей успеваемости, успеваемости. и на меня посыпались двойки. Так что из всей этой истории я сделал два основных вывода. Итак, первое. Прогуливать иногда можно, но не стоит увлекаться, потому что все равно придется Учиться, за это расплачиваться. Все равно придется. И второе, учите Пушкина. О, а, гениальная фраза сейчас была в конце Пушкин мой самый любимый, кстати, писатель. Кто не знает? Я сказал, писатель, поэт. Вот так я скажу. Мой любимый Пушкин Александр Сергеевич такой хороший, такой миленький. Я помню чудное мгновение. Все кончено, между нами связи нет. Последний раз обняв твои колени и так далее. Ну вы поняли? Учите Пушкина и учитесь в школе. вам придется пройти это все. Но не забывайте про развлечения. И придумывайте схемы, как в них развлекаться. Давайте, ребята. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. Целую. Пока.